Всем привет на моем канале! Сегодня протестирую три насадки для радужного безе на палочке. Расскажу о своих неудачах. Кому интересно, оставайтесь со мной. У меня сегодня швейцарская меренга, в принципе, как и во всех предыдущих видео. Ссылочку на ее приготовление я оставлю под видео в описании. У меня здесь 250 грамм белка и сахара 500 грамм. Все это растворяется сахар на водяной бане, а затем взбиваете миксером до... Вот она еще теплая прям тянется такой ниточкой. Это очень хорошо. Но клювик, как видите, сохраняет свою форму. То есть при отсадке, при остывании будет четкий рельеф. И цветы, и все, что угодно из нее можно готовить. Сухой желтый. Розовый Америкалор pink, Зеленый сухой. Синий кредо, гелевый. Очень часто при окрашивании синим красителем дается вот такой бледный, голубой, какой-то такой цвет небесный. Если вам нужно синий, вот, рекомендую. Синий сухой краситель K-Colors. Он прям дает насыщенный синий цвет. Вот прям как здесь на картинке. То есть не голубой, а будет прям синий. Вот. Отличие на картинке одно, при окрашивании другое. Белковый крем окрашивает также в синий цвет. Что самое интересное. А вот зеленый сухой. Краситель Кейкал раздает вот такой яркий, кислотный такой оттенок. Ну, очень красивый. Я замешиваю сухой краситель, не разбавляю, просто даю немножко постоять. Окрасила меренгу, у меня осталась немножко белая, она тоже пойдет в ход. Я разложила по кондитерским мешкам. Это делать не обязательно, можно аккуратненько воспользоваться чайной ложкой, как, в принципе, я всегда и делала. Сейчас решила попробовать другой способ, когда у меня каждый цвет отдельно в мешочке. Мне понадобится пищевая пленка. Небольшой кусочек отматываю под размер кондитерского мешка примерно сантиметров 30 полосочки крема отсаживаю теперь заворачиваем колбаску я буду использовать мою любимую насадку 1м Открытая звезда, здесь расстояние примерно 1 сантиметр, 6 лучей. С одной стороны отрезаю уголок и аккуратно вкладываю в кондитерский мешок. Особо ничего никуда не давлю, фиксирую. Все. И мне понадобится соломка. Съедобная соломка, она бывает как соленая, так и сладкая, любую. Вставляю внутрь палочку. Как-то получилось неравномерно, поэтому корявенькой стороной укладываю вниз. Так, следующая. Короче, от насадки зависит. У меня даже сюда не лезет палочка. Я возьму насадку Открытая звезда, здесь очень-очень много зубчиков, номера у нее нет, к сожалению сказать не могу, поэтому ищите аналоги. Вот, Здесь довольно большое расстояние, примерно полтора, а может быть даже и больше сантиметра. Хотела сделать узор, но именно этой насадкой узор неудобен, потому что слишком большое здесь расстояние. Насадку буду использовать открытая звезда на 8 лучей. Она идет без номера, подойдет в принципе любая, куда можно просунуть соломку. Все, отправляю в духовку, сушится. У меня регулятор на минимум, открываю дверцу и сушу примерно 2 часа. Видите, не знаю, сколько будут сушиться. Встретимся, когда все будет готово. Прошло достаточно времени, безе высохло, но результатом я вообще в принципе недовольна. Потому что каждая из насадок по-своему имеет определенные минусы. Сейчас я о них расскажу. Безе сухое, на примере маленькой. Покажу, что оно и внутри высохло. Так. Снимается с силиконовых повриков снимается немножко сложновато, вот может оно потрескаться. Ну, такие неудачные варианты. Вот эта насадка самая широкая, я думаю, получится, потому что в принципе соломка здесь не соприкасается ни с какой стороной зубчиков. Я думала, что будет все хорошо, Но, на самом деле вы видите, что результат-то не очень, потому что соломка тонкая, а выход меренги довольно объемный, поэтому она как бы так сказать ну, вот это может быть ничего. А так остальные вот непонятные вообще. Такие смешные. Ну, то есть, если, допустим, детям вкусно будет покушать, а если на заказ, то вообще этот вариант неудачный. Вот Я думала, что у меня получится лучше. Если у вас получится с первого раза, я буду за вас очень рада. Потому что у меня даже с третьего раза получилось что-то непонятное. Так, возьму вот эту насадку 1М. Моя любимая насадка. Ей всегда получается красивый узор. Но я... Не учла тот факт, что изначально нужно было проверить, как сюда входит соломка. То есть я с трудом просовывала вовнутрь. И получается, при отсадке, сейчас найду, покажу конкретно. С одной какой-либо стороны насадка черед по соломке. черед по соломке. И вот здесь выход крема оно очень сложный. Получается, что какой-то тоже непонятный узор абсолютно. Некрасивый, неаккуратный. Здесь тоже. За счетом того, что у меня я, ну, как бы, вытягивала соломку из насадки, и она у меня черила. Соответственно, нажатие выхода крема было ну, тоже непонятно. То есть оно такое странное и не очень красивое. Вообще, в принципе, некрасивое. Вот это вообще сняла, разломалась. Сушилась оно у меня 2,5 часа, и потом стояло в духовке, э -э Остывало и вот эта третья насадка. Открытая звезда на 8 лучей. Ищите аналог. На ней номера нет. Я уже говорила об этом. Расстояние примерно 1,3 мм. 1,2 мм. Ну, можно сказать, что более-менее что-то похожее. То есть, если я пыталась как-то покрутить или <coughs> изменить вид отсадки, то есть узором каким-то, то видите, что не получилось вообще. Ну, вот эта красивенькая такая, но тоже. Тут зависит... Тоже отработать нужное движение. Я думала, это все так просто. Оказалось, нет, даже у меня не получилось с первого раза. Ну, это вообще. Ну, я не расстраиваюсь. В принципе, вы теперь знаете, от чего отталкиваться, какую насадку выбрать и что необходимо делать. Изначально, когда вы хотите сделать бизе на палочке, то есть проверьте соломка, как входит в вашу насадку, чтобы выход крема был равномерным и одинаковым со всех сторон. Тогда все получится. У меня уже есть похожее видео на канале. Я делала соломку съедобную на палочке. Там была просто отсадка круглой. Даже, по-моему, без насадки. Я через пакетик и посыпкой посыпала. Ну, а здесь радужное безе. Немножко старенькое. ну довольно вкусная. Белка, привет! У меня дети любят такое. Вот такой бизе на палочке у меня получилось. Выбрала более-менее симпатичный. В принципе, можно собрать в коробочку. Ну и вот отличие трех насадок и выход крема. Надеюсь, вам это видео пригодится, понравилось, было полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы быть в курсе событий. Всего вам самого доброго. Будьте здоровы. Пока-пока.